В пятницу 27 января состоялась защита дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий на 2017-2020 годы. Институт входит в приоритетное направление стратегической академической единицы Эконефть. Представление дорожной карты – это встречи, которые позволяют озвучить отчет института перед трудовым коллективом. По своим традициям дорожная карта началась с приветственного слова ректора КФУ Ильшата Гафурова. Задача стоит в том, чтобы приоритетных направлениях они тоже могут меняться. То есть ничего у нас постоянного нет, за исключением самих изменений. Да? Они тоже могут меняться, поэтому каждое структурное подразделение, по сути, может предложить еще какие-то новые направления, которые бы приводили нас к нужному результату. Речь шла о основных приоритетных направлениях внутри института, которые во многом основываются на совместных проектах с российскими и зарубежными компаниями и тесно сотрудничают с Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Посетили значит, Китай и Колумбию, вот. договорились о проектах в Колумбии, то есть наши технологии значит, они уже как бы будут применяться в Колумбии, в этом году будет этот проект. Значит, мы сегодня будем иметь как бы, такой проект с зарубежной компанией. Вот Бекер Хью сегодня очень интересуется. Сегодня на выходе готов проект. Ну, он пока небольшой, примерно двести тысяч долларов он, этот проект, но это очень интересная такая, такая работа. Стоит отметить, что в скором времени совместно с Институтом управления экономикой и финансов реализуется направление экономика и инноваций нефтегазохимического комплекса. Институт во многом преуспел за 2016 год, и несомненно это можно было заметить на графических показателях, которые были представлены Данисом Карловичем. В нашем институте учится больше тысячи человек, и каждый год мы пускаем примерно там около 200 человек, то по программам дополнительного образования в этом году, в 2016 году мы обучили 700 человек. То есть это... Три раза больше, по сути дела, да? И э, стоимость вот, заработанных деньги они уже приближается к деньгам, которые зарабатывают за счет основного образования коммерческого. Да? Как говорилось, в 2020 году геологи планируют увеличить доходы из небюджетных средств. И как отмечается, доля средств от Института геологии и нефтегазовых технологий составит 78%, а также увеличится количество иностранных студентов и сотрудников, которые прошли обучение за рубежом. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.